Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Очень многие родители считают, что молочные зубы вообще лечить не надо, все равно когда-нибудь выпадут. Зачем тратить на них время, силы и средства? Ранее удаление молочных зубов может привести к определенным отрицательным последствиям. Что происходит, если мы удаляем молочный зуб? Зачаток постоянного зуба теряет ориентир. И куда дальше двигаться, он не знает. Соответственно, дальше зачаток постоянного зуба начинает расти по линии наименьшего сопротивления. И очень большой процент вероятности, что он прорежется не в том месте, где должен прорезаться, а с какими-то отклонениями. Поэтому ранее удаление молочных зубов чревато необходимостью в дальнейшем проходить ортодонтическое лечение. Поэтому лечить молочные зубы нужно обязательно. Другой вопрос. Когда можно лечить молочные зубы, когда их необходимо удалять? Пожалуй, единственное абсолютное показание к удалению молочного зуба – это наличие гнойной инфекции в кости вокруг этого зуба. То есть наличие свечей с гнойным отделяемым, гнойный абсцесс Надеюсь, нет. То есть гнойный процесс вокруг молочного зуба говорит о том, что вокруг этого зуба в кости есть достаточно большой очаг воспаления, большой процент вероятности расплавления, гнойного расплавления, поражения зачатка постоянного зуба. В данном случае это является абсолютным показанием к удалению молочного. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.